Всем привет, это Илья Рахманин. Хотел рассказать вам про услугу, которая называется комплексная забота о вашей лодке. В общем, смысл в том, что эта услуга востребована для тех людей, которые живет не в Самаре. То есть люди из другого региона покупают лодки, хранят у нас, мы за ними следим ухаживаем за ними и ну, делаем все регламентные работы, заправляем, а человек просто приезжает на выходной, отдыхает и уезжает обратно к себе домой. Вообще у нас есть прям полный комплексный подход к человеку, когда человек захотел стать капитаном, судоводителем, то есть он к нам обращается и мы ему оказываем полный спектр услуг то есть мы отправляем его в школу к нашим партнерам он там проходит обучение онлайн потом у нас проходит практику то есть мы его стажируем и он сдает экзамен дальше соответственно переходим к выбору лодки под задачи каждого клиента то есть есть люди, которые хотят новые лодки, есть люди, которым, в принципе, без разницы. Новая, старая, ПВХ, э, алюминий, либо пластик. То есть, подходим э, с таким выбором, то есть, все зависит от, э, сколько людей будет передвигаться, какие желания, рыбалка или просто отдых на воде. Соответственно, если это но, лодка новая, то подбирается под нее мотор все привозит в наш сервис и комплект собирается далее по желанию клиента мы оснащаем лодку то есть есть там два варианта это оснащение лодки для прохождения техосмотра и выше то есть это уже у нас музыка кардпоттеры навигация различные то есть радары Автопилоты. Все это у нас тоже есть. И спускаем лодку на воду. Оформляем место на стоянке в пауке. И по окончанию сезона, соответственно, мы достаем лодку, ставим ее на зимнее хранение, делаем консервацию, мойку, ТО и все что необходимо по регламенту в зимнее хранение соответственно мы занимаемся теми работами по улучшению вашего судна то есть это тюнинг установки разных приборов свет и так далее какие-то мелкие ремонты которые необходимо было сделать в сезоне но по каким-либо причинам их не делали Соответственно, вот такая есть у нас комплексная услуга. Она абонементная. Цены по каждой лодке обсуждаемы. Звоните, пишите. Я на связи. Все контакты в профиле. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До встречи.